Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня у нас будет проект новостройки минимализм с элементами лофта. Поехали. Друзья, как и в большинстве своих проектов, практически все работы здесь мы выполняли под ключ. Пытались максимально как-то ну, ужать контактный как бюджет. Вот. Но заказчикам нужно отдать должное на самые нужные операции. Все-таки мы сделали их как нужно. Ну, работы в смысле. Вот. Электрику всю мы в данной квартире заменили. Сантехнику тоже. Поехали по всем по порядку. Итак, как обычно, прихожая наш электрический щит на несколько групп. Окультурили, подписали каждый щиток. Мы сейчас очень часто в своих проектах так делаем. Не просто подписываем, а делаем специальные наклейки, где каждая обозначает группу нашу по электрике. Чтобы вам не нужно было путаться, а спокойно подойти, прочитать, за что автомат отвечает, и посмотреть, включить вам нужно, либо выключить. Дополнительный комплект наклеек. Мало ли что-то произойдет, чтобы можно было это все дело переклеить. Вот, это у нас прихожая. По задумке самого владельца квартиры было реализовано вот такой вот шкаф большой. Считаю, что это очень уместно, так как в квартире, как всегда, у нас мало места. Вот. И вот такие вот шкафы, они максимально используют наше полезное пространство. По полу, по всей квартире сразу забегать. Перескажу, что у нас лежит пара свинила в покрытии. Довольно-таки актуальна в данное время. Вот. И в ванне, и в в самом селе. тоже кварц винил по э, стенам у нас везде поклеены обои э, потолок у нас э, натяжной итак погнали в ванную комнату итак друзья э, в ванная комната у нас два вида плитки и напольное покрытие как я уже говорил кварц винил э, ванна у нас по моему от компании рихо вот. э, смесители у нас по фоне которые мы импортируем. Италия, э, очень классные. И, э, соответственно, тропический душ. Все у нас с силиконовыми форсунками. Если вдруг забивается камешек, легко очищается. Все очень достойно. Выполнено в светлых тонах. Э, плитка за ванной подобрали в цвет э, кварц-винилового покрытия. Вся у нас, э, все смесители у нас в за исключением... Э, раковины <смех> умывальника <смех> вот. зеркало как всегда одно из самых хороших решений вклеено у нас в плитку очень комфортно удобно при уборке и над зеркалом кто любит допустим побриться не при таком освещении добавили еще дополнительно освещение над зеркалом полотенцесушитель пришлось переносить как всегда почему-то в самый дальний угол вот, но, как я уже говорил ранее в своих проектах, если мы не заужаем диаметр трубы, то все у нас будет классно и греет. Греет. Итак, друзья, немножко левее от умывальника. У нас есть как раз расстояние, где компактно вписалась у нас корзина для белья. И здесь же расположилась у нас двухклавичный, скажем так, выключатель, но, скажем так, это сенсорный выключатель, где отдельно, можно сказать, так одному выключателю. Один, как я уже говорил ранее, включает у нас свет над зеркалом, и другая, говорит, у нас включает вытяжку в ванной. Вот, как-то так. Здесь же в ванной у нас установлено два смесителя, как я уже говорил. Один у нас идет на набор ванной, вот смеситель, и второй двухрежимный, который включает лейку и сам наш тропический душ. Как я говорил, на Умывальник у нас стоит в наружного монтажа. И смотрите, какое прикольное было Свинка. Из электрики у нас здесь стоят розетки от Веркел. И заказчик сам подобрал сенсорные выключатели от компании Ливало Китай. Что примечательно в данных выключателях то, что они у нас э, ну, сенсорные, скажем так. То есть, когда они в выключенном состоянии, подсвечиваются у нас синим цветом, когда мы их включаем, вот, оп, то они у нас подсвечиваются э, красным цветом. То есть это сигнализирует о том, в по включенном положении либо в выключенном положении у нас находится наш э, выключатель. И немного о дверях. Это у нас компания э, Profile Doors. Вот э, выбрали вот такие вот э, полированные ручки очень сочетается в данном нашем интерьере и сразу же немножко не отходя расскажу о плинтусах это у нас МДФ вот где мы тоже смонтировали наружные углы все были забиты под 45 склеены вот все в одном у нас стиле итак друзья наш санузел как обычно всю сантехнику мы здесь заменили сейчас уже немножко плохо видно вот. Но он настолько большой компоновки, что обычная инсталляция у нас занимает 15 сантиметров, а здесь глубина порядка, наверное, 50 у нас. Вот. И это пространство мы также использовали с пользой. Использовали с пользой. Вот. Сделали, установили инсталляцию, Облицевали это все также, что у нас кварсонино покрытие, то есть переход из пола на стену. Вот. И э, максимально глубокие видим полки Как всегда это у нас актуально в квартире Особенно в таких вот э, планировках Так как видим э, сколько места здесь у нас предоставлено И всегда есть туда что у нас поставить э, Дверцы шкафа у нас э, матовые Это у нас ДСП э, В кромке отлично подчеркивает Хорошее решение в э, таких санузлах вот. Унитаз как всегда, практически. это наш Лукаварос, вот. очень э, хорошая модель, осталось у нас уже ну, буквально несколько штук, вот. но, э, как всегда, приносит он удовольствие в использовании. Вот. Э, плитка, как и в ванне, у нас э, обычно матовая белая и э, небольшой рукомойник. Вот, он у нас здесь установлен, но еще, к сожалению, пока не подключен. Есть у нас гигиенический душ и э, выключатель. Вот ливалор на включение, выключение вентилятора. Работает. Итак, дальше передвигаемся э, в спальню. вот. И э, это то место, где э, отдыхает хозяева этой квартиры. Как видим, я уже говорил ранее, минимализм. Кстати, очень классно, когда минимально каких-то там у нас есть объектов по спальни, то есть сама кровать и две прикроватные тумбочки. Все. Ну и за спиной оператора будет шкаф, мы о нем сейчас немножко расскажем. Пожелание было заказчика такое, чтобы мы демонтировали подоконник от застройщика и он изготовил из натурального дерева столешницу на всю длину. Это может быть у нас и как рабочая зона, вот, и видим зона какая-то для хранения, то есть какие-то книги. Развели сюда электрику, вывели, видим, розетку, чтобы можно было поставить ноутбук и подключиться к зарядке. Правый край от окна используется для хранения, видим стоит принтер у нас и для каких-то там вот таких вот вещей. Радиатор отопления под самой столешницей. Очень кстати актуально, когда ты сидишь, наслаждаешься видом из окна, Пусть и новостройки, но все же. Вот. И зимой батарея обогревает тебе твое рабочее место. Как я и говорил, потолки у нас натяжные и видим, нет у нас никакого карниза. А для закрывания окна, если мы хотим допустим отдохнуть днем, у нас используется вот такая вот рочка, Которая спокойно задвигается. Вот. Ну, Точно так также ее можно отнять. Очень хорошее решение, так как внешний вид, оно у нас не портит и максимально приносит там пользу. Берите на вооружение. Как я и говорил, мы максимально пытаемся в наших проектах разместить электроточек. Говорим, уже есть вот здесь вот на подоконнике. Одна розетка в том углу. И здесь вертикально мы разместили блок розеток. Если вдруг нужно будет здесь зарядить телефон, то сюда можно включить там ноутбук и что-то еще, что нам не хватает, скажем так. Кровать у нас на высоких ножках, для того, чтобы робот-пылесос мог проезжать у нас и под кроватью. Вот Прикроватная тупочка в стиле лофт, то есть обычный металлический каркас с столешницей. Кстати, столешница это сделано из ламинированного ДСП, отклеена кромкой. Вот. и у каждой у нас э, тубочки выведено по две э, розетки. Иногда на самом деле одной бывает мало, убедился на себе. В спальне у нас присутствует один э, шкаф и э, обычно в своих проектах мы реализуем такое вот решение как возводим вот такую вот перегородку. Иногда мы делаем это из гипсокартона, собираем металлический каркас, вот. но в данном случае у нас использовался блок. Вот. Чем это обусловлено? Тем, что очень удобно сюда перенести наш выключатель, который будет включать у нас нашу люстру. Вот. Это одно из удобств, когда мы заходим. И второе то, что у нас уже есть готовая стенка в дизайн всего интерьера. То есть вот, на данной стене мы поклеили обои, так как и по всем стенам. То есть у нас все в одном стиле и не выбиваются какие-то другие цвета. Сделано здесь четыре створки, на двух створках у нас сделаны зеркала вот, и две створки в таком цвете антрацит, чтобы сочеталось с нашими, допустим, рулетами, и приближенно как-то было к стенам. Вот. Также в наших проектах мы всегда под нашу мебель реализуем подиум. Для чего мы это делаем? Видим, что по шкафу, по низу у нас идет наш напольный плитус одним контуром, нигде не перерываясь. Это очень э, красиво, это сейчас у нас актуально, это подчеркивает ваш профессионализм. Всегда делайте так, берите на вооружение, и будет у вас всегда завершено э, такие вот э, вещи. Это намного лучше, чем у нас был бы какой-то здесь полисборник, был бы цоколь. Очень актуально э, в таких решениях, когда у нас есть шкаф, и у шкафа особенно есть ручка, вот такое вот наружное открытие ставить вот такие вот э, силиконовые прозрачные э, накладки стопора, то есть чтобы когда у вас дверь открывается, чтобы не отбивала нашу вот эту вот стенку. Очень актуально и смотрится практически незаметно. Тут вообще незаметно. Итак, друзья, это у нас э, гостиная э, комната, но видим, пока у нас э, не обустроено, не обставлено. И где вы видели еще, чтобы в квартире была целая большая практически квартира для э, одной вот такой вот у нас собаки. Вот такой вот собаки. Видите, это его э, законное место, он здесь лежит у нас. Ты будешь просыпаться? Просыпайся давай. Вот, и наслаждается комфортной жизнью в большом вот таком вот нашем помещении. Кресло-мешок его законное место, скажем так, отжал у хозяина. Вот, э, наша гостиная, поклеена обои в спокойных тонарах. и вот здесь отделили одну зону. Видим такого вот э, темного цвета антрацит, так как здесь дальше планируется у нас э, перегородка э, небольшая в будущем. Вот, э, Окно практически в самый пол у нас подоконник, как и в спальне, у нас заняло на да, натуральное э, дерево. Здесь у нас э, вот такая вот тумба, и э, стоит э, пока телевизор. О, оживился, оживился. Да, а, тумба стоит телевизор. И видим вот такое вот у нас э, небольшое э, ограждение. Это для того, чтобы. Наш небольшой питомец не таскал сюда всякие различные вещи. В гостиной у нас крыльчик с коридором. И было принято решение не ставить двери, а просто сделать у нас портал из наличника и дверного добора. Итак, друзья, дальше у нас идет кухня. В кухне у нас дверь также отсутствует. Реализована с помощью наличника и дверного добора у нас арка. И кухня, это у нас единственное место в квартире, где у нас покрашена э, стена. Стена покрашена моющейся краской, вот, э, такого вот графитового темно серого э, цвета. По основной же стене, э, где находится обеденная зона, у нас поклеены обои. Вот. Кухня сделана из крашенных фасадов, э, резовано в два цвета, в тон э, у нас стены. И совершенно это у нас эгер, вот, эндэ, по рабочей зоне, по фартуку у нас небольшая вот такая мелкая плитка с выходом по длине, по глубине всей нашей столешницы. И наружный угол, как мы видим, мы отшпаклевали и покрасили также тон стены. У нас стоит черная мойка и смеситель бельгийской от ИВ, которых тоже у нас осталось буквально пару штук. Вот. Очень классный смеситель, мы его часто тоже реализуем в своих проектах и Примечательно тем, что вот эта штука у нас Клейка вынимается И мы можем спокойно все здесь помыть Либо засунуть э -э, какую-то емкость, либо в кастрюльку Очень актуально и очень красиво У нас это все дело смотрится Обеденная зона у нас пока Время небольшая Но потом э -э, Я думаю, что она у нас немножко поменяется Потолок у нас в кухне натяжной у нас есть вот такой вот угол Где расположилась у нас полка И стоит у нас Наша микроволновая печка И видим под ней Есть у нас пустота Поскольку труба у нас подвесная Сделана для того, чтобы вот такая вот штука Помощник по дому у нас стоял И видим у нас расположение место Вот видим, зоны Для нашего питомца Вот такого вот да. квартиры Друзья, проект у нас в стиле минимализм, и заказчик призвал вот такое решение в данном углу, расположились у нас полки, где стоят какие-то предметы интерьера, которые как полезны в данной квартире. Очень классное решение, Я говорю, в стиле лофт. мне данное решение очень нравится, ставим лайки за вот эту вот композицию. Друзья, я надеюсь, данный проект был вам интересен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте э, лайки. Мы для вас будем, как всегда, снимать еще больше красивых э, ремонтов и полезных лайв-хаков. Всем пока!